Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Надеюсь, вы скучали по новым выпускам. И сегодня я для вас подготовил очередной выпуск с самыми крутыми лего-вещами, от которых вы просто офигеете. Также, ребят, обязательно смотрите этот выпуск до конца. В конце мы запускаем конкурс на 1000 рублей. Любой из вас сможет забрать ее себе. Ну а перед просмотром обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте про колокольчика и бегите за чайком с вкусняшками. И скорее присаживайтесь поудобней, впереди вас ждет много чего интересного. Тот, кто когда-то играл или продолжает играть сейчас в Apex Legends, не может не знать о таком легендарном оружии, как Крабер. Это самая настоящая имба, не иначе. Крабер – это снайперская винтовка, являющаяся самым мощным девайсом в игре. От точного попадания в голову вы буквально отправляете своего оппонента на тот цвет. В тело хоть и не будет ваншота, но 145 единиц урона это вам тоже не шутки. Поэтому специально для фанатов Ореха, так игроки шутя называют Apex, я подготовил эту же самую винтовку только из Лего. Она очень большая, огромная, я бы сказал, прям как настоящая. Выполнено в бело-черно-голубых цветах. Но самое главное интересное здесь то, что конструкторный крабер тоже умеет стрелять, причем очень даже нехило. Чтобы вы понимали, такая вот пушечка спокойно пробивает 12 листов, стоящих в ряд и находящихся друг от друга на расстоянии 3 сантиметров. Воу-воу-воу, а такое я правда редко вижу. Если двигатель или какое-то другое устройство поражает из-за своих технологических особенностей, то следующий проект лично меня с первого взгляда удивил вообще своей идеей. Парни решили сотворить инсталляцию крушения самого знаменитого корабля в мире – Титаника. Здесь все настолько продумано, что даже те же человечки Лего подобраны соответствующими эмоциями и стоят в необходимом положении, держась руками за голову. Корабль же на инсталляции разломан буквально пополам. Это тоже завораживающее зрелище. В общем, куда ни посмотри, к чему не прикоснись, все выглядит мега красиво и интересно. Авторы следующего видео сделали более приземленный проект. Однако его ни в коем случае нельзя сравнивать с предыдущими. Все дело в том, что здесь у нас настоящий мини-поезд, изюминкой и фишкой которого является потрясающий и неповторимый дизайн. Лично мне капец, как нравятся вот эти циферки. Вот эта пикселизация, колеса, трубы, другие элементы поезда. Да тупо к чему не прикоснись, здесь все выглядит изумительно. И продумано до последнего пикселя. Очень крутая работа. О, кстати, вот еще один вариант доказательства крутости Лего. Здесь чуваки просто построили из конструктора реальную машину. Да-да, как бы смешно это ни звучало, но она, блин, реально едет и везет взрослого человека. Правда, на это ушло немного-немало ни ни более 50 тысяч деталек и месяцы упорной работы, но все же результат определенно того стоил. Прикиньте, как жалко врезаться на такой будет. Я бы берёг машинку как зеницу ока. Хвостов 7GOX поджидает нас на очереди. Эту экзотическую автоматическую винтовку можно получить только выполнив квест в игре Destiny. И будь я хоть как-то близок с ней, я бы определенно его сделал. Но просто вы только обратите внимание на ее внешний вид и возможности. А теперь поймите, что это далеко не все, на что она способна. Ибо ну как бы эта игрушка. Всем привет. Красивый магазин, прицел, разные мелкие детальки по всему периметру. М -м -м, смотрю и не налюбуюсь. Простите, что? Народ, я не верю своим глазам. Я являюсь большим фанатом Half-Life, и каково было мое удивление, когда я увидел это. Это же гравитационная пушка! Да еще и в реальных размерах! Тот, кто ни разу не играл в Half-Life, поверьте мне, потерял многое, но все же давайте я вас введу в курс дела. Грави-пушка представляет собой энергетическое оружие, первоначально разработанное для работы с опасными материалами. Питается она от уникального кристаллического образования, или же, если говорить короче, от кристалла Зена. С помощью такой штуки можно поднимать и притягивать различные объекты. Зрелище, скажу я вам, будет куда более эффектным, чем то, что нам показывают в фильмах про супергероев. Теперь, когда вы знаете, что это такое, полюбуйтесь на то, как божественно проработана модель из конструктора. Цвета, габариты, захваты, малейшие элементы – это невероятно. Серьезно, я, взрослый, казалось бы, мужик, сейчас счастлив, как ребенок, просто ее здесь увидеть. Лего Техник – это конструкторы от «Сами понимаете кого», которые подразумевают наличие передовых технологий. Они позволяют ребенку или взрослому лучше узнать строение транспорта и оснастить его какими-то продвинутыми фишками, которыми потом можно пользоваться. Из-за такой сложности обычные машинки не очень большие. Но тут Лего Техник показали нам, что это было лишь вопросом времени. Они соорудили настоящий здоровый бульдозер, который мало того, что круто выглядит, так еще и способен удивлять своими характеристиками. А впрочем, посмотрите лучше сами. Следующая пушка называется roadhawk Scrap Gun. И пришла она к нам с вами, ребятки, прямиком из игры Overwatch. Скажу сразу максимально честно, я в ней практически не разбираюсь. Ну то есть знаю какие-то небольшие некоторые факты, но в остальном понятия не имею, что и как. Поэтому описать вам подробный там лор и тому подобное сейчас вряд ли смогу. Зато показать топовую пушку всегда пожалуйста. Как вы уже видите, она очень необычно выглядит, имеет желтенький окрас и откидывается как дробовик. Судя по этому, уже можно сделать вывод, что подходит оружие скорее для коротких дистанций. Вот так вот по чуть-чуть и выучили бы о ней все до последнего факта. Но так как время поджимает, давайте еще немного поглядим и пойдем дальше. Как вы представляете танки? Наверное, большие такие, да? Все непробиваемые, супертяжелые и тому подобное. Оно-то по сути так и есть, но все же это немного устаревший вид техники. Именно с точки зрения современного взгляда. Особенно, когда речь заходит о декоративных моделях. И это нам пытается доказать автор следующего проекта. Да, защитить что-либо на таком танке вряд ли получится, да и вообще у него ведь даже пушки нет. Однако здесь от настоящего танка была позаимствована лишь возможность преодолевать любые препятствия. Так модель круто проходит даже через большие колеса, какие-то ямки и тому подобные дела. Фортнайтеры на месте? а вас я тоже не забыл. Ловите балдежный пулемет «Миниган». Это огромная пушка обладает сумасшедшей скорострельностью, что с одной стороны очень круто, а вот если рассмотреть с другой, то это означает, что вы вмиг лишитесь всего боезапаса. Обычно «Миниган» используется для разрушения построек, поскольку бегать с ним просто так неэффективно. А знаете, что является главной фишкой конкретно этой пушки? Ну, кроме того, что она из конструктора. Эх, вы еще фортнайтерами себя называете. Боковая надпись, конечно же, которая гласит Хаска А еще пушка вышла нереально большой. Смотря на эту всю картину складывается впечатление, что парень неправда держит в руках настоящий пулемет. Что точно сейчас перед вами, я сказать не могу. Знаю ли, что это называют биотическими способностями? И они есть у такого персонажа овервоча, как Мойра. Какие-то помогают восстанавливать здоровье тиммейтам, другие наносить урон врагам. Но для нас это сейчас не столь важно. Главное, что эти способности очень красиво выглядят, в такой вот композиции из Лего. Казалось бы, что это невозможно красиво преподнести, но ребята добавили подсветки, добавили красивых деталек, все это украсили иными элементами и получили очень прикольную работу. Сразу как-то даже захотелось погрузиться в историю этого персонажа, знаете ли. А это потрясный меч Апотекона из игры Black Ops 3. Кстати, о лоре игры. У этого меча может быть четыре разных имени, каждый из которых соответствует определенному персонажу. Если среди моих зрителей есть шарящие ребята, непременно отпишитесь в комменты, проверим вас вместе. Ну а для всех тех, кто не шибко разбирается в культуре игры, предлагаю просто заценить внешний вид этого меча. Да даже если бы я не шарил в Black Ops от слова совсем, меня бы он все равно зацепил. То ли тут классическое сочетание цветов, черного и красного играет роль, то ли вот эта светящаяся яркая сфера посередине. Не знаю. Но знаю то, что меч супер крутой, и от такого не отказался бы ни один адекватный современный человек. Кажется, что я недооценил возможность лего-игрушек. Вот, например, когда я впервые увидел этот пулемет, то даже представить себе не мог, что он так стреляет. Таким залпом можно на изи снести целую пачку врагов или отразить нашествие зомби. Я серьезно. С таким товарищем не до шуток. Что хочу отметить, в него помещается очень много патронов, что в принципе является уникальным случаем для игрушечных моделей. А для удобной стрельбы здесь предусмотрены сошки и рукоять. Это оружие создатель назвал Хани Беджер, или же по-русски Медоед. Почему именно так, я до сих пор понять не могу. Вроде с медведем оно никак не связано, не имеет характерного, необычного внешнего вида. Простая такая разукрашенная мини-пушечка, которая забавно выглядит и имеет достойные фишки, по типу перезарядок, достающихся и элементов, но и всего такого. При этом почему-то называется Медоед. То ли я чего-то не шарю, то ли хз. Напишите, пожалуйста, в комменты, если разбираетесь. Будет очень интересно почитать. Жду с нетерпением пояснительную бригаду. На очереди у нас идет военный корабль. И вот скажите себе, что вы представляете, когда слышите эти слова? Наверное, какой-нибудь обычный красивый транспорт, да? Ну, перевозит он там машину, другую, в сером окрасе и максимум с парой пушек. Все верно? А теперь посмотрите на это. У меня просто даже язык не поворачивается назвать данный транспорт кораблем. Все дело в том, что он как будто слишком большой, что ли. На платформе поместились десятки самолетов, куча другой военной техники, людей. Все это подкрепляется нижним этажом и кучей продуманных ходов на территории. Короче, крышу у меня просто к чертям снесло после увиденного. Ставьте лайк, если тоже хотели бы себе такой кораблик в коллекцию. Вы играли в Overwatch? Да, это та самая крутая игрушка-стрелялка от Blizzard, где вы еще и скиллы используете. Так вот сейчас я покажу вам крутую работу, которую сделал, по всей видимости, один из фанатов этой вселенной. В Overwatch существует персонаж по имени Торбьорн, и у него есть такой спел как Турель. Она наводится на врагов, которых атакует Торбьорн, в ином случае наводится автоматически на ближайшего врага. Имеет неограниченное количество патронов, и вообще при умелом использовании приносит много пользы. Как разведка, защитная способность, да вообще как вашей геймерской душе будет угодно. Именно поэтому чувак сделал точную копию этого железного помощника. Турель получилась очень красивой, с подсветкой и ярко выраженными главными элементами. Даже если вы не играли в Overwatch, вы по-любому зацените это, не побоюсь этого слова, «творение искусства». А это потрясное оружие под названием Risk Runner. Все те, кто любит компьютерные игры и следят за новинками, уже догадались, из какой она игры. Ну а если вы в танке, это пушка из Destiny 2. Оружие сделали супер клёвым как раз-таки внешне. То есть тут не пытались креативить и выкинуть что-то необычное, а наоборот, сделали все вот в точности так же, как и у оригинала в игре. Мне особенно нравятся вот эти проводки. Какая-то сетка спереди, прикрывающая синий элемент, и иные мелкие детали. Они добавляют конструкции целостности и не дают личным не оторвать от нее глаз. Сразу даже в игру пойти порубиться захотелось. Хотя я даже не знаю о чем она. Вот насколько мне запал в душу этот ган. О, а эта штука, которую себе в детстве хотел бы каждый пацан. Помните момент, когда вы пинаете мячик и он улетает далеко-далеко за забор или в те же кусты, и бежать за ним так лень. Можно, конечно, скидываться с друзьями или гонять по очереди, но все равно это надоедает больше и больше с каждым разом. По всей видимости, автору этого проекта такая вещь слишком сильно надоела, и он решил придумать автоматический способ получения мячика. Устройство подъезжает к объекту и захватывает его специальными щупальцами, поднимает и везет к хозяину. Таким образом вы всегда можете пинать мяч куда угодно и не переживать за последствия. АВМ – еще одно легендарное оружие, на этот раз по-настоящему военное, даже в реальной жизни, и еще более опасное, потому что снайперское. Это сделанная его копия из деталек Лего, которая в точности повторяет модельку из Call of Duty Ghost, где человек такой в скрытном костюме шел по дороге. Эта АВМ такая же длинная, такая же изящная и такая же убийственная. Стрелять из нее выйдет не хуже, чем из настоящей, вот правда. Ставь лайк, если хотел бы себе такую же.